Я приветствую вас на канале Молодежного ТВ. В программе Успех Меня зовут Эмиль, и в данном видеоролике пойдет речь о времени, в котором мы сейчас живем, и какие возможности открывает для нас наше время. Мы живем в самое прекрасное время за всю историю человечества. Это время стремительного прогресса, достижения и открытий. С каждым годом все больше людей становятся успешными быстрее чем это было возможно когда-либо раньше. В наш век вы можете улучшить свою жизнь, достичь цели, раскрыть свои таланты, добиться успеха и счастья так быстро, как никогда-либо ранее. Неважно, кто вы и откуда, какого вы возраста, у вас есть прямо сейчас возможность достигнуть гораздо большего. Вам нужно только научиться этому, а затем применить ваши знания в жизни. Но прежде вы должны сделать то, что делать немногие? Вы должны точно решить, что такое для вас успех, счастье и достаток. Каким вы видите себя в будущем? Какую жизнь в итоге хотите получить? Вы должны решить для себя, какой станет ваша жизнь, когда вы превратите ее в образец для подражания. Успех в жизни во многом определяется способностью человека мыслить, планировать, принимать решения. Успех в жизни во многом определяется способностью человека мыслить, планировать, принимать решения и действовать. Чем лучше вы это умеете, тем быстрее сможете достичь поставленных целей, и тем благополучнее сложится ваша жизнь, учеба и карьера. Все великие достижения начинаются с принятия решения о том, что вам действительно нужно, после чего можно посвятить себя достижению цели.